Сейчас мы с вами приготовим роллы сердцереческие. Основа будет у них жмых морковки, огурец свежий, перец свежий и помидорка свежая. Ну и, конечно, лист нори. Кладываем морковку, кладем огурчик, сладкий перец и помидор. Я положу еще немножко морковки чтобы они были немножечко потолще и скручиваем как стандартные рулы немножечко надавливаем Вот получились вот такие роллы. Я положила васаби и, и маринованный имбирь. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал!